Всем привет! С вами Настя Ясная. И сейчас я вкратце расскажу о моем методе, за счет чего он такой эффективный, и почему те результаты, которые вы ставите вместе со мной, вы достигаете. Итак, вы приходите ко мне за результатом. Да? То есть это результат. Что предшествует результату? Результату всегда предшествуют действие. Да? То есть мы подумали, сделали. На чем базируется действие? Действие базируется на мышлении. На чем базируется мышление? Наше мышление базируется на подсознании. Именно подсознание управляет нашим мышлением. Дальше мышление заставляет нас действовать. И действие приводит к результату. Вот она схема которая приводит к результату. Но, сами вы знаете, что очень часто вы были мотивированы определенными идеями, определенными действиями, но не получалось. Все тренинги, все вот эти мотивационные программы, которые проходят на классическом обучении, постраивание графиков и так далее, и так далее, да, что касается в бизнес-сегменте, они работают только на этих трех позициях. Так вот, смотрите, друзья, вот эти три позиции мы с вами разбирать в моей программе не будем. В моей программе «Ясная жизнь» мы работаем с подсознанием. Объясню почему. В подсознании психика человека состоит из частей. И именно части, которые управляют человеческой жизнью, живут в подсознании. Да? Вот они, вот эти части. Что такое части? Части — это сущности это можно так назвать. Да? Это живые абсолютно субстанции, которые управляют жизнью человека. Формируются они, как правило, на протяжении всей жизни, но основная их часть формируется до 5-7 до лет. То есть то, что заложились, тем вы и живете. Также эти сущности, также эти программы переходят по роду, да, как вирусные программы или же как, наоборот, программы богатства и процветания. Сюда же относятся демонические части и прочие вот эти истории, там еще много всего, сейчас не буду вам об этом говорить. Все это живет вот здесь, в подсознании. И именно они, вот эти части, вот эти сущности заставляют вас думать определенным образом. То есть если вы думаете, что это вы что это ваша мысль, что это ваши идеи, например, что богатые и плохие, что, например, у меня никогда не получится, потому что я не имею то-то, то-то. Это вот эти части, которые были созданы у вас. Если какой-то результат, например, вы хотите стать там, триллионовым там, миллиардером, да? конфликтует этот результат с частью, которая защищает вас от денег, причем часть сформировалась, допустим, когда вам было 3 года, или, например, там 15 лет, вы посмотрели какой-то ужасающий фильм, который зашел у вас на подсознание, и там часть сформировалась, приняла решение, что нет, богатым быть это очень плохо, это приводит там, к таким последствиям, я буду этого человека защищать от этого богатства. И сколько бы вы себя не мотивировали на эти триллионы триллиарды, сколько бы вы не действовали, сколько бы вы не мыслили, не проходили тренингов да, вот на этой вот части, у вас не будет этого, и, скорее всего, вы умрете, произойдет реинкарнация при достижении вот этой вот суммы. Заметьте, что люди, которые, эта статистика уже научная, люди, которые выигрывают в лотереях, они не долгожители. Почему? Потому что вот эти части не дают им этими деньгами воспользоваться, они убирают их. Подсознание, подсознание, оно вообще, ему все равно, у него нет прошлого и будущего у него нету полов, у него нету логики. Оно живет здесь и сейчас, и ему в принципе не важно, в каком вы теле, если вы, оно защищает вас от этих денег, если вы их каким-то чудом вдруг получаете, он у вас их забирает. Допустим, очень часто у бизнесменов бывает так, что приходят, да, вот эти вот ярды, но они не могут их получить. Либо их налоговый начинает душить, либо там какие-то транзакции не случаются. Либо начинают умирать родственники, болеть и сам человек, да, то есть что начинает рушиться. А все почему? Потому что вот, вот эти части, они все работают на то, чтобы защитить вас от этих денег, потому что они для вас не экологичны с точки зрения частей. В моей программе мы убираем эти части, мы вычищаем все вирусные программы, все те программы, которые мешают вам достигнуть ваших результатов. Причем результаты могут быть как малы, так велики. если кажется сейчас, что для вас что-то недостижимо, то могу вас поздравить достижимо все с точки зрения подсознания. Но очень важный момент, так как у подсознания повторюсь, нет прошлого и будущего, нет настоящей жизни или прошлой, для того чтобы получить какой-то результат, если он кажется совсем уже ну каким-то немыслимым в этой жизни, например, вы без инвалид инвалиды, хотите стать балериной. Оно просто вас реинкарнирует. И вы в следующей жизни рождаетесь и балерина. Поэтому э, с подсознанием шутки плохи, как говорится, потому что и смерти у него нету. Это только в нашем понимании есть смерть. Э, но, тем не менее, все достижимо, что касается реальных каких-то поставленных задач в вашем этом воплощении. Подсознание. Что такое подсознание? У меня тоже есть в роликах. Вообще подсознание, как формируются части. Сюда вытесняется все то, что человек не понял, что человек испытал, например, какой-то страх, испытал какое-то боль, огорчение. Он это не смог переживать, как бы проглотить и переварить, и это вытесняется в подсознание, формируется в часть. Подсознание это нижнее часть бессознательного там дальше идет еще средняя часть высшая части коллективная бессознательная. но это сейчас мы не будем в это углубляться и именно здесь вот в этой части именно подсознание соединяет нас с миром внешним и миром так скажем откуда мы все пришли и именно здесь формируются программы вот они, да, все вот здесь вот формируются. Вот вы, грубо говоря, пришли отсюда. Я сейчас очень образно, чтобы, вы были, чтобы вам было понятно. Вот здесь еще белый чистый лист, когда ребенок рождается, ну, зачинается, так скажем. Еще белый чистый лист, дальше формируются программы. Родились в бедной семье, у вас тут куча вирусных историй, что почему нельзя быть богатым целые заветы родовые, почему нельзя быть богатым, и целый род там стоит на то, цел горой, чтобы вы не стали богатым, чтобы вы не достигли своих триллионов. А также формируются другие части, да, там, что я, например, не буду, ну, и так далее. Кстати, все болезни здесь. Ваш рак, ваши проблемы с отношениями, ваши несчастные любови, Наркомания, алкоголизм. Все здесь. Корень всего здесь. И работать нужно здесь. А, окей, вернемся к нашим деньгам. А, в моей программе мы убираем, зачищаем все эти, а, все эти сущности, все эти части и заменяем их тем, что вам нужно. То есть мы создаем новые части, новые самостоятельные единицы сознания, которые ведут вас к вашему результату. Ровно так, как вам нужно. Что происходит дальше? Когда у вас уже здесь новый набор, человек, он как телефон, он как компьютер, что загрузил, так и работает. Вот мы вам перезагрузочку сделали, почистили заодно еще и ваш род, ваших детей, потому что эти все программы, они передаются, как правило, детям, они родовые, они могут жить целыми кланами, они размножаются, чтобы вы понимали. Это абсолютно самостоятельные единицы, они мыслят, они вступают в диалог, они конфликтуют между собой, что вызывает, кстати, болезни и препятствия к достижению результата. Так вот, когда мы все это с вами перезагрузили, дальше э, эти части уже воздействуют на ваше мышление, и вы по-другому мыслите. Почему я выбираю работать именно с деньгами, именно с бизнесменами? Ну, во-первых, мне нравится энергетика, мне нравится, что такое деньги, я опять же повторюсь в своих роликах, я уже ранее говорила, деньги это энергия вашей жизни. И как раз те самые программы, которые существуют в мире, что деньги это плохо, что богатые это плохие, что, что там деньги не в деньгах счастья и так далее, да, вот эти вещи, это все как раз вот эти вирусы, которые мешают вам на самом деле жить на, высокой, на высоком уровне в вашей жизни. Это ваша жизнь, деньги это ваша жизнь. И потому как вы с ними обращаетесь, сколько их у вас, вы так и живете. Если вы постоянно в долгах там, или еще что-то, внимание сюда, что же там такое за корень зла, который заставляет вас так мыслить, так действовать и получать такие результаты почему я работаю с бизнесменами почему я работаю с деньгами бизнесмены это творцы то есть это те люди которые хотят творить в этом мире которые имеют определенные свои идеи которые хотят достигать результатов как для себя так и для общества по сути это те самые пассионарии которые меняют этот мир я сама такая же и, разумеется, мне приятно помогать таким же, как я, потому что я тоже изменяю этот мир и я тоже делаю его лучше. И плюс еще, почему я работаю с бизнесменами, именно с мужчинами в частности, хотя с женщинами тоже, потому что моя цель такая, конечная, что я хочу, чтобы мужчины в этом мире были сильными, чтобы они могли реализовать весь свой потенциал, чтобы они могли своим женщинам дать достойную красивую жизнь, да, чтобы женщина рядом со своим мужчинам чувствовала себя женщиной, и чтобы в итоге рождалось хорошее потомство без вот этого мусора на подсознании и на родовых корнях, да, которые, соответственно, даст совершенно другое общество. Возможно, эта идея вам кажется утопичной, но я точно знаю, что она работает.